Удайся, угадайте, что за день был 15 суток назад. Что говорите? 10 октября 2022 года? Молодцы, и вы был совершенно был прав. правы. Спасибо за просмотр. Ладно, я же не просто так выложил это видео и не просто так дал ему название. Конечно, вы знаете, что 15 лет и 15, 15 суток назад, Welv всем нам предоставила возможность совершить самую выгодную сделку в мире. Купить The Orange Box. То есть этому пакету замечательнейших и не очень игр сегодня исполнилось столько же лет, сколько Биошок 1, первые Мортвей в Орфе, Первый Крайзис и запуску космического корабля Союз тм 11 в котором приняли участие Юрий Маленченко, Пегги Уитса, сами читайте. В этом наборе было 5 игр, 3 из которых были совершенно новые. Лучшая Half-Life, ладно, одна из лучших. Лучшая игра лучшей серии, ладно, одна из лучших, и лучшая онлайновая деньговыжималка, ладно, не лучшая. И типа ура, давайте праздновать, юху, но видео же чему-то нужно посвятить. Не буду же я в самом деле какой-то паре абзацев посвящать видос длиной в минуту, если не меньше. О чем бы в таком сделать видос? О, э, порассуждаем о парочке вещей, которые хотя бы косвенно связаны с играми из оранжевой коробки. Видео будет разделено на несколько глав, на каждую по одной теме. Итак, поехали. Ай по немножечко. Так, в смысле трейлер месяц назад вышел? В смысле песни уже 5 лет? Э, ладно, давайте сразу к делу. Портал с RTX? Говно! И нет, это не вопли бомжа со слабым ПК. Давайте я сейчас по-быстрому все объясню. В оригинале на стекле просто была темная краска. Здесь же стекло зачем-то решили сделать ребристым. Из-за замены текстур стен грязь на этих самых стенах смотрится неестественно. Вспомните оригинальную игру, где стены не были так отполированы, благодаря чему грязь смотрелась вполне себе уместно. Проводок оранжевый, но осенний крестик показывает, что механизм не активирован. И он реально не активирован. Valve, place fix. Зачем было делать металлические кнопки стеклянными? Стоп, а куда разрабы дели поле антиэкспроприации? Ребят, ну это клиника. Они убрали подсветку из-под пола. Сволочи! У меня окончательно упало дверь к этому ремиксу. Почему портал такой мультяшный? Почему он открывается без анимации? Почему в 14-й камере приемник энергетических шаров излучает такой неестественно сильный свет, а приемник из 8-й камеры не светится вообще? Valve please fix. Полупрозрачный рельс, по которому едут нестационарные леса, из оригинала превратился в портящую весь вид долбанину с выкрученной на максимум непрозрачностью и даже без свечения. Э, что с кубом-компаньоном? Он что, вытянут? Почему на нем не нарисовано сердечко? Что за хрень вообще? Valve, please fix. Фух. Они сравнивают портал с DirectX 8.1 и Portals с RTX. Ребят, открою вам секрет. Полностью первый портал раскрывается с DirectX 9, на котором игра запускается по умолчанию. Зачем вы запустили ее с DX8, я без понятия. Зато теперь понятно, почему из камер наблюдения не исходит свет. Его тупо не было при включенном DirectX 8. За то, что основали свой ремикс на ухудшенной версии, 11 грехов. Насчет поверхностей. Если они плоские, как в большинстве игр 2007 года, то свет не будет реагировать на них реалистично. В процессе переработки материалов каждой поверхности в портал мы сделали их более детализированными, ввели технологию бамп мепинга и добавили им объема. Что за хрень я сейчас прочитал? В движке Source бамп-мейпинг есть еще с самого начала существования этого движка, что несут эти программеры, я без понятия. Думаю, тут и так все понятно. Следующий. В общем, ни для кого не секрет, что Portal это смесь хоррора и комедии. И именно официальный русский дубляж добавляет игре... Хоррорности. Решение. Роботы! Какие еще роботы, блин? Решение. Английская озвучка. Но что делать, если ты аудиал, которому легче воспринимать информацию на слух, чем при чтении? Решение. Роботы! Соткнись ты. Uh, короче, в таком случае остается только один вариант. Выпустить свою, правильную русскую озвучку Portal 1, которая не только исправляет все косяки дубляжа, но и возвращает в русскую версию утраченные при переводе шутки. И о чудо, спустя 15 лет после выхода игры коллектив Intervoice смог выпустить свою собственную русскую локализацию одной из лучших головоломок человечества. Справились ли ребята с задачей? И честно, когда ребята только выпускали демо-ролики, у меня было крайне плохое предчувствие. Мне казалось, что все будет просто ужасно. Но она вышла. А Руки для того, чтобы пройти игру с этой локализацией, у меня дошли только сейчас. И могу сказать, что получилось в итоге лучше, чем я думал. Ну, обо всем по порядку. Перевод тут обновился, естественно. Это уже не первая версия, так что многие косяки тут поправили. Вот, например, сухая фраза из официального русского дубляжа что влетает, то и была заменена на более прикольную если штучка быстро входит, то быстро Да, вышло не так складно, как в оригинале, но все-таки хоть что-то. Я считаю, что для такой игры это похвально. Был поправленный бред, который можно было встретить в официальном переводе. В оригинале, в босс когда Гладос хотела показать, что она в порядке и ничуть не сломалась, она произнесла реплику oh, you two two is... four, и угадайте, как перевела ее бука. Впрочем, вы же, наверное, уже прошли Portal 1, да? Вы и так, наверное, знаете. В общем, вот как. А, думаешь, ты сумел мне два, на базу. Видишь, я как Интервоз же, хоть и с силами сообщества, исправила эту ошибку. Правда. с опечаткой. Думаешь, ты Но кое-какие проблемы все-таки есть, формулировка некоторых фраз. Дело в том, что в таком месте, как э, лаборатория исследования природы порталов, по максимуму используется официально деловой стиль речи, и официальная же локализация отбуки такую особенность передала. Интервой же сильно гналась за таймингами даже там, где этого делать было не нужно. И потому в некоторых фразах Клаши еще до побега встречаются просторечия. Добро пожаловать в четвертую камеру. Еще в субтитрах можно встретить целую тонну опечаток и незначительных орфографических и пунктуационных ошибок. Думаю, это все, что можно сказать о переводе. Хотя, нет, не все, но мне просто нужно ужать текст до минимума, чтобы вам, дорогие зрители, было хоть сколько-то интересно смотреть этот видос, так что... Так что переходим к дубляжу. В плане тембра голоса попадание просто идеальное. Но проблемы встречаются в первой же камере. Или вернее, в нулевой же камере. Во-первых, хоть тайминг тут и поправили, но чутка перестарались. Через 3, 2, 1. Плюс у актрисы есть небольшие проблемы с дикцией. А иногда и вовсе можно услышать довольно странные интонации. Портал через 3, Ну, а у Буки. Вы и так знаете, что у Буки тут просто нет смысла говорить. Озвучка Турели тоже, естественно, была заменена. Вот только не на ту, что была в Portal 2, а на собственную. И, ну, это просто зачитка текста. Не то, чтобы в официальном дубляже первой части все было здорово, но все же для идеального экспириенса лучше экспортировать реплики турелей из официального дубляжа второй части порту. И, разумеется, вам всем интересно, как там поживает моя любимая реплика из официального дубляжа первой части. Уничтожена лабораторная об... Ну, ее поправили. Но с условием. Уничайно, Не, ну что это за писк? Серьезно, откуда он взялся? Ладно, по-моему, это единственная реплика, где встречается такая хрень, так что так уж и быть. Прощаю! В принципе, это все, что нужно знать рядовому игроку о фанатской локализации Portal 1. Эта часть видео уже и так достаточно затянулась, так что перейдем к следующей теме. Что мы все, Портал, да, Портал, В Orange Box так-то и другие игры выходили. Нужно вклинить сюда раздел о второй Half. -е. Вот только про Half-Life 2 ничего нового сказать нельзя, так что поговорим о нашем моде для нее. Это давно, в 2017 году некто бредмен выпустил мод для Half-Life 2 под названием Entropy Zero, где нужно играть за комбайна и где разные подсказки и лорная информации были написаны на стенах. Людям мод зашел, они стали клепать свои моды для этого мода. Зачем-то. В общем, все закрутилось, завертелось, разрабы стали добавлять в Изи много разного контента, из-за чего официальный перевод модификации уже давно утратил актуальность. Ну и в итоге в 2022 году вышла демка второй части Entropy Zero, которая людям тоже заехала. А в августе того же 2022 года вышла и полная версия, которая всем зашла еще сильнее. В том числе и мне. В моде есть неплохой сюжет. Особенно, если учесть, что это мод. У главного героя есть верный спутник с забавным характером, от судьбы которого зависит судьба главного героя. Несколько, соответственно, концовок. Хоть то, как сложится судьба плохого копа и зависит фактически только от выбора в финале. Куча своего рода записок, раскиданных по всей модификации. Целая новая научная мегакорпорация. Ладно, дочерка мегакорпорации. Короче, для модификации прям вот нормально. Есть тут также и отлично выстроенная атмосфера, притом в каждой локации все просто на высоте. Музыка неплохая, а та, которую писал Спенсер Бегетт, так и вообще супер. В общем, мод получился очень хороший. Ссылку на свой текстовый обзор оставлю в описании. Заходите вниз там. Ну, знаете. Кстати, мне тут относительно недавно предложили заняться локализацией Энтропизира 2. Я согласился. Будет переведен текст. Перевод диалогов, кстати, почти завершен. Будут переозвучены реплики персонажей. Вы даже будут перерисованы текстуры. Ссылка на тизер находится в подсказке. И, внимание-внимание, важная информация, мы ищем женский голос для озвучки голоса патруля Альянса и искусственного интеллекта Арбайта. Все контакты в описании, бюджет нулевой, так что имейте в виду. Итак, про халфу и портал рассказал, осталось тф 2 тф 2 тф 2 Team Fortress. Хм. А знаете, Team Fortress 2 — единственная игра из Orange Box, в которую меня играть не тянет. Мне регулярно хочется перепройти какую-нибудь half или Portal, последнее вообще как нефиг делать, но вот пойти в TF-ку меня не тянет от слова совсем. Гораздо интереснее зайти с друзьями, с приятелями, со знакомыми в другую игру в Left 4 Dead 2 и просто стрелять зомби под барабанной или банджо. Или трубу, или еще какую-нибудь ерунду прикольную. Так что, не знаю. Вот вы услышали мое базированное мнение об этой игре. Соглашаться с ним или нет, дело ваше. А я, пожалуй, совершу уже этот видос. В общем, должен сделать важное объявление. Поскольку снимать более-менее уникальный контент по Half-Life и Portal становится слишком сложно из-за того, что игры это уже довольно старые, отныне на этом канале будут выходить видео вообще на любую тему. В основном про игры, в основном на Source, хотя нет, в основном в принципе про игры, которые тянет моя... картошка. Half-A с Portal, разумеется, останутся на моем канале, просто не в таком количестве. С момента выхода оранжевой коробки прошло уже целых 15 лет. И. 15 суток за эти полтора десятилетия много чего поменялось. Игровая индустрия ушла далеко. ладно, не будем преувеличивать. Чуть-чуть дальше, многие игровые компании уже давно успели скатиться. И не поменялось только одно: Half-Life 3 все еще не вышло. И, возможно, когда-нибудь. Будь то в далеком или в недалеком будущем, все изменится. И я просто уверен, до выхода продолжения этой оборванной на самом интересном месте истории мы все-таки доживем.